Всем привет! В сегодняшнем видеоролике вам покажу крутой скрипт для финзы флопа. Этот скрипт вам помогает найти всех флоп, которые находятся на карте. Здесь, если я не ошибаюсь, довольно много карт. И на какую карту вы зайдете, на той и активируете скрипт, там и будете, получается, искать этих флоп. Давайте, в принципе, это проверим, чтобы получить скрипт. Переходим на мой личный сайт. Ссылочка на него будет, как всегда, в описании. А, значит, первым делом заходим в Exploits, если у вас нету чита, и скачиваем чит, который вам понравился, старый либо сплэш. Сплэш используется с ключом, старый без ключа. Сегодня в ролике будут показывать старый. Так, возвращаемся обратно. А, также убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, а, нажмите на одну из этих реклам хотя бы разок, и на сайте побудьте буквально 5-10 секунд и можете выходить. Идем далее. В поиске пишем название режима, нажимаем поиск. Есть пока что только один скрипт, который я нашел. Больше, к сожалению, нормальных крутых скриптов для этого режима нету, Но хорошо, что хоть есть такой. Нажимаем кнопку скачать. Далее еще раз скачать. И, как видите, очень просто вы получаете скрипт. Копируем его. Далее заходим в Roblox. Потом запускаем чит. Нажимаем кнопку Inject. Ждем, пока заинжектимся. Все, отлично инжект прошел. Далее в чит вставляем скрипт. И нажимаем кнопочку Exclude. И смотрим, что сейчас будет происходить. Как видите, меня сейчас тпхает на этих флоп, а вот эти флопы, которые сейчас он тпхает, я собрал, вот сейчас уже пошли те, которые я еще не собирал. И как видите, все отлично и прекрасно работает. Давайте сейчас попробуем на вот этой карте собрать всех флоп, которые здесь есть. И потом телепортируемся на другую и там попробуем тоже активировать этот скрипт. Потому что на других картах я пока что не проверял. Но по идее там тоже должно работаться. Как видите без остановки скрипт работает. Сразу находит всех флоп, которые есть. В принципе очень удобно. И все. А, как видите скрипт остановился. Значит я всех флоп на этой карте нашел. А, значит заходим теперь на другую карту. Вот новая карта появилась. Давайте на нее телепортируемся. И посмотрим, будет ли здесь скрипт работать или нет. Потому что есть вероятность, то, что здесь не будет работать. Ну, будем надеяться, что все окей и все сработает. А заново инжект нажимать не нужно, потому что вы не перезаходили в игру, вы просто перезашли на другой сервер. А нажимаем кнопку Excode. и ждем. Да, все отлично. Как видите, на этой карте тоже работает. Флопы собираются, все четко. Давайте, в принципе, всех соберем и попробуем какого-нибудь флопу одеть. То есть вам даже не нужно тратить время, искать, бегать их. Вы можете просто скрипт использовать и найти всех флоп. Потом далее э, одеть вот этот скин, флоп любой, и с ним бегать. Если вам, конечно, интересно искать самим, то можете искать. Но... Если кому-то лень, можете использовать скрипт. Довольно, кстати, много здесь флоп на этой карте. Все, отлично. Все флопы мы собрали. А, заходим сюда и давайте наденем, ну, доп, допустим, Соника черного. Так а почему я одеть не могу? Not found. Типа я не нашел, что ли? Хм. Странно. Окей, давайте вот этого попробуем. Тоже не нашел. Очень странно, хотя я их собирал. Так, немножко лаганая здесь система. Гуи. Э -э -э, давайте вот этого легкого. Да, легкого, кстати, я могу одеть, а почему-то других не могу. Очень странно. Вот этого тоже могу. Короче, как-то странно работает. Возможно, может быть какой-то нужен уровень или еще что-то, чтобы одеть. Ну, как-то странно. Хотя мы с вами их собирали. Или, может быть, прогрузиться просто не успела. Как видите, вот этого вот хардфлопа я смог сейчас одеть. А вот эти почему-то пишут not found. Странно. Возможно, нужно еще раз скрипт запустить. Хотя вот этот самый сложный питомец, мы его с вами собрали с помощью скрипта, он доступен. Хотя а почему-то нет. Очень странно. Ну ладно, а, в принципе не суть. Буду на этом заканчивать. Кому понравился видеоролик и сам скрипт, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Используйте мой сайт. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. На этом все. Всем удачи и пока.